Так, ну в общем, сейчас продолжаю подъем Вот на этот вот гребень Там поставлю точку Вот так, что тут у нас Ну такая интересная стеночка Сейчас я вот отсюда сниму О, там закуточек такой симпатичный Здесь такая вот расщелина Сейчас туда выглянем Угу, скат Зимой неаккуратно Если может туда Ой, наверх, кстати, подъем Такой тоже плоский Так, ладно, сейчас я вокруг обойду Закуток Интересный закуток Ну, место интересное так вот сейчас я вижу тут спускаться мне проблематично здесь а вон там он еще что то есть в общем сейчас спускаюсь вот так вот и пройду туда посмотрю в общем то что я был в первый раз я во первых приехал позже вот и ехал я сложнее как получилось как оказалось Сейчас мне вообще понравилось, вообще легко я отсюда добрался. Вообще люблю по открытым таким местам все-таки ехать, не по лесу. По лесу тоже есть как бы своя фишка, интересно. Вот по лэпке ехать как-то веселее. место открытое. Так, это я получается вот оттуда я пришел отсюда здесь вот я вдоль прошел вдоль стенки вот так вот. вот сейчас иду вокруг вот этой скалы потом обойду и наверх залезу почитал немного информации про это место в двенадцатом году здесь хотели сделать карьер что-то там добывать, ну чуть ли не просто щебень выколачивать из горы. Ну вот люди естественно ощетинились и потом уже же присвоили, ну спустя сколько там, по-моему, в шестнадцатом году уже уже окончательно поставили, блин. Навернулся. Поставили точку в этом вопросе, объявили эту, эту гору памятником природы, там что-то типа того, блин, еще раз чуть не навернулся, вот, крутяк, мне нравится, так, я сейчас <составка> пройду туда. Думал обойти вокруг, но ну, вокруг я точно обойду. Сейчас пройду туда вот тут. тут, вершинку хочу посмотреть, поставлю там точку, потом залезу сюда, поставлю точку, чтобы как-то нарисовалось на карте. Ой, тут еще. Вот. Вообще, конечно, хорошо, что это место не взорвали. самая эта фишка все-таки там, где сам а, где, где -то -то расщелина, камушек там в ней застрявший. Так, ладно, я уже, наверное, спускаться не буду. Я уже сейчас просто вот здесь вот пройду по гребню, посмотрю и туда надо будет наверх залезать. В общем, любителям полазить по всяким таким камушкам место шикарное. Таким любителем являюсь я. не все нравится. Так, еще одна стенка. можно до самой линевки идти еще одна вершинка обалдеть так даже не знаю не ожидал я такого разнообразия столько много вершинок причем такие ярко выраженные скальные выходы здесь так ладно ставлю точку и потихоньку пройду, стараюсь там спуститься, поднимусь сюда и думаю, что, наверное, там уже больше ничего не будет. Я уже начну возвращаться обратно и пойду к расщелине к этой. Вот сейчас сюда вот заберусь. все, ставлю точку, да, и можно, наверное, спуститься. Двигаемся дальше. Точку я поставил. Как бы это не был тупик придется что ли возвращаться Всё, посмотрим так. Ну, вот здесь с этим можно слизть аккуратно здесь нет Здесь нет, ладно, сейчас пока выключу, слезу там, потом включу. Так, ну в общем вот здесь вот я спустился. Вот там я был наверху. Очень интересное место. Так, сейчас сюда пройду и наверх. Там посмотрим, чего видно вокруг. Ставим точку и надеюсь уже к расщелине. Ну вот тут такая высокенькая скала. Здесь, я думаю, что без проблем залезу сейчас. Ну явно тут никто сюда не приходит, мог не вытоптан. Ну и слава богу, дальше уже нет ничего такого. Это а так можно до ленивки уйти. Так у нас вот у нас леневское водохранилище там вам дамба видно так фокус вот это дамба это шлюзы ой все вот он краешек. Дальше никаких скальных выходов я не наблюдаю. Вот. Проходить вокруг. Можно, конечно, вокруг пройти. Так. Здесь я не спущусь. Там, кстати, интересная стенка прям ровная вообще. Наверное, я пройду вокруг. Сейчас я спущусь там же где и поднялся обойду вокруг и уже чтобы не было никаких сомнений завершим в этом направлении движения и в сторону расщелины уже туда Так, здесь что у нас тоже обрыв здесь вот этот вот выход вот это, но оно такое все как-то не, не, вот смотришь на нее, она вся в, в каких-то расщелинах. Того и глядишь, что еще стройнее, она так пух, туда бахнется вся россыпью. Какое-то оно все такое, как будто ненадежное. Прямо обрыв так, Сейчас туда вон выйду еще Так, поднимался я Вот, вот здесь, по-моему, я поднимался так, Сейчас хочу вот сюда еще пройти Посмотреть знаю можно ли здесь спуститься что-то я рисковать не хочу в общем ладно возвращаюсь сейчас спускаюсь прохожу вокруг и все и идем уже туда точку надо поставить сейчас тут вершинки точку поставлю вот это рыхлая полка на которую я смотрел прям вот такое ощущение что вот ее чуть троне она вся скатится вниз здесь еще тоже такой вот палец стоит тоже Вроде не падает. Ладно, спускаюсь. Все, вон туда мне надо и ухожу вокруг скалы этой. Ну вот я спустился, в общем вот туда я сейчас прошел. Думал здесь пройти, но что-то как -то тут это, в общем. В общем приходится сильно спускаться Прям вообще, прям вообще, вообще, вообще. Тут он еще завал всякий бурелом В общем сейчас вот здесь вот пройду вот. Не думал я, что здесь столько Много скальных выходов Но они просто не обозначены на карте вот. Ну это прикольно Везде такие, прям так можно залезть, почилить. Ой, мне по идее туда, но я вижу вон там еще, вот, вот вот надо туда еще зайти, и там точку тоже поставить. Все, идем. Так, не знаю, пройдем, нет. Ну, как бы мы обходим скалу. Нормально все. Ого. Ого-гошечки. Крутяк. Вот, ну, как туда не, не, не залезть? Ну, как? Как удержаться от этого соблазма? Тем более, что вот здесь можно прям вот нормально пройти его. Вон. вон туда. Нам ну, по идее, так. Но это не точно, там можно ли пройти или нет, или вообще придется спускаться Ладно Очень жалею, что не одел ботинки Прям сильно-сильно себя ругаю Обрывы Это вот все, вот так гряда, так она сюда и идет Вот по идее от лепки, вон лепка то есть, она, вот все это вдоль лепки идет грядка вот эта. Просто она как-то начала раздваиваться там, вершинки посередине начали появляться. Так, ну вот, здесь можно засейвиться. Здесь можно засейвиться. Ну дальше-то я точно не вижу ничего такого большого, высокого. Хотя вон там он еще. Вон где-то. -где? Во. Во. На это даже не пойду. Так, все, <плес> ставим точку и пытаемся вот так вот. Вот так вот чик-чик-чик чик если получится ну блин не хотелось бы конечно вообще по идее если что можно будет вот здесь спуститься вниз обойти если вообще придется в принципе все обходить Ладно, ставлю точку и пытаюсь пройти так ну что вот я только что был тут все сейчас вернулся пытаюсь попытаюсь вот здесь вот пройти Так. Угу. Че, я тут спущусь? Нет. Так, ну здесь я точно не спущусь. Здесь. Здесь можно попробовать. Так, сюда. Сюда, березка, привет. Так. ух ты нормальная такая стенка может был было лучше спуститься вниз и как бы вот снизу все это там еще может фоточку сделать Mm, да Ладно, сейчас подумаю Может спущусь все-таки Ого Высоко Так Ну вот здесь вот я уже спущусь Сейчас я вот здесь спускаюсь. А, вон как раз та ровная стенка, которую я видел сверху. Да, все, сейчас я здесь спускаюсь. Спущусь вот сюда, вот на этот курумник. С него пофоткаю и все, и ухожу уже в сторону основного массива. Теперь уже не знаю даже, что назвать основным массивом. Тут тоже так-то нормально. ух ты это я удачно зашел прикольно фоточку сейчас бахнем с видом на линевское водохранилище да какой треугольник прикольно так ну вот спустился я оттуда вот тот камушек по центру кадра Иду сейчас вниз, вон на тот курумник Оттуда еще бахну фоточку Все, и пойду там где-то та стеночка Ох как! Шикарно! И камушек тут видно прям просвет, нормально В общем, очень советую, очень рекомендую Кому не лень дойти до сюда Так, вот Вид с этого курумника Все, батарейка садится Сейчас надо батарейку поменять Ладно, все, иду вот к этой вот стеночке Ровненькой И от нее уже в сторону Расщелина Подошел я вот к этой стенке уже Ой Там тоже Скальный выход Сейчас я туда схожу Сейчас, подожди Я же уже планировал отсюда Уже, уже отсюда ехать, ехать В ту сторону идти Так Вот Ровненько, ровненько Прикольно какие-нибудь рисунки первобытных людей имеются или нет. Ничего не видно. Ничего не видно. Хотя вот это вот очень похоже, но это всего лишь э, эти, <hizo Traffic> щели. <ea arrow> Здесь вот щель вот так идет. Вот еще одна. Кажется, что какой-то трезубец нарисован. Но это всего лишь кажется это щели это не рисунки так ладно в общем сейчас иду сюда сюда обхожу вокруг и иду вот через вот, вот вот там вот хочу еще посмотреть он так навес хочу посмотреть что там <coughs> в общем надо мне флешками запасаться Ну, это я еще понял, когда на перевал Дятлова ездил. Кстати, видео обязательно посмотрите, кто не смотрел. Очень интересная поездочка получилась. С приключениями. Тоже ровная такая стенка. Вот здесь вот так вообще-то так, такое впечатление, что как пилой отпиливали. Интересно. Ну, это вот оно отпадет. Это оно так вот постепенно и разваливается. Ну, Но... интересно то, что прям ровный, абсолютно ровный такой вот. Как бы срез, что ли. Ну, нет, не срез, я не вижу, не верю в эти все там технологии первобытные и так далее. Утерянные технологии, утерянные способы обработки. Все остальное, это всего лишь трещина. Просто трещина, вот ее видно. Вот. вот этот камень отвалится со временем и стенка продолжится вниз. Все. Вот, оно, все. вот оно отваливается, откалывается. Поэтому это просто обычные разломы в скалах. Порода осыпается, остаются вот эти вот более, так сказать, стойкие, крепкие камушки. Очень интересно, так как будто обработка, да? На самом деле это вот, я только что отломил, вот оно отпадывает. Само никто это все не обтесывал, ни как сказать-то не обрабатывал. Хотя вот здесь вот посмотреть, так вообще как будто декоративная такая вот стыковка, обработка. Ну нет, это всего лишь разломы, расколы. Так, ладно, обхожу вокруг. Ну, здесь, конечно, такой характерный рисунок, такой вот, какой-то, как радиусами, какими-то такими. Ну, так и вот, надо покупать флешки, надо покупать батарейки дополнительно еще больше. Вообще, как бы, ну, давненько забросил все это съемочное занятие. Ну, вот, когда съездил на перевал Дятлова, буду продолжать снимать буду по возможности ездить такие вот всякие интересные места почему бы и нет возможности есть возможности есть техника есть ну, вот еще один скальный выход причем такой высокий делать придется к нему сходить тоже так этот можно сказать что обошли вокруг все тут больше ничего интересного нет вот все вон та. дорожка по которой я должен вернуться вот она идет здесь сейчас схожу еще вот сюда и поставлю там точку получается так, но эту я вокруг обходить уже не буду, нет. На вершинку залезу, ставлю точку и все, и возвращаюсь. Сколько раз я это говорил. <свы> <свы> Мама моя, туда еще уходит. Так. Ладно, пройду сейчас. Здесь наверняка не смогу перескочить Прикольный проход И туда такая это, мыс такой выдается Надо сходить Так, вот этот проход Не знаю даже как его назвать ну по-любому его никто еще никогда не называл никак. Хотя может быть. Такой это характерный, такой прям как это. Тут воды не хватает и такой уу, водопад. Так, ладно, сейчас сюда заберусь. Так, ладно, сейчас вот здесь вот ставлю точку. Вот. Все, туда я уже точно не пойду, нет, все. Вон туда еще хочу. Вон там тоже похожий проход или разлом какой-то, вот что-то интересное вот здесь. Вот. Ну и вот на этот мыс хочу выйти. О, вот смотрите, вот, вот, насколько камень сдвинулся, вот он треснул и потихонечку ползет, ползет, скоро бахнется сюда вот. вот эти вот наверху были. Щель, видно я Вот. Короче, пока не упал, идите сюда, фоткайтесь. Кто -то тут все завалит нафиг? <сíck> <сíck> Будет неинтересно. Так, ладно, обхожу. Так. Идем к капитанскому мостику. О, все, так я его назвал точно. Будет капитанский мостик. О, так. Это проход на капитанский мостик. Камера-то хоть снимает? Вроде снимает. В общем, надо нормальные ботинки покупать. Нормальные, адекватные ботинки, плотные, цепки, протектор. Чтобы ногу еще хорошо держать. О! Прикольно. Такой камушек стоит отдельный. Прикольно. Где вот тут? Где бы тут-то не упасть? Наверное, вот здесь вот я пройду, с краешку. О, муравейник. Что-то его кто-то разорил. О, капитанский мостик. Все, я на него вышел. Вот, тут-то какая-то... Скала. Гладкая. надо вот так вот плавно снимать, да, чтобы вы там успели разглядеть-то все это, а то я-то я башкой кручу туда-сюда, я-то все вижу. О, вот здесь такой сакуточек. Так, ладно, сейчас я спускаюсь, это все дело обхожу стороной, смотрю со стороны снизу, так сказать. И думаю, что уже, думаю, надо уже улепетывать туда в сторону основного, в сторону расщелины, это уже с этим камнем. Там еще полазить, там, кстати, тоже, кстати, много интересного. Ой, вон там вон какая, тоже отваливается скала. Ползет, видно, вон она, вот щель. И она вот так вот скоро шлепнется вся а камушек так интересно сверху лежит это вот который бахнуться хочет Опа. так ну, вот он блин место офигенное интересное между двух скал тоже такие от отколы а, кстати где камни это вот, это вот тут они лежат? или это вот отслаивалось оно как бы вот здесь тоже Интересное место а, вон Оттуда он сказал, что фо... фоточку сделать Ну все, покидаю это место Вот этот закуток Закуток, закуточек Капитанский мостик Надо мной Все, прохожу вдоль вот этой гладкой стенки и ухожу уже, ухожу, все, ухожу, не, не пошел я дальше, все, Харе, надо идти к расщелине. Так, вот он, капитанский мостик, прямо по кадру. Все, я ухожу в сторону расщелины. Надеюсь, больше меня никуда не понесет. Блин, надо посмотреть сколько время, кстати. Так, что-то как-то тут сложно пошел. Здесь я был, только на вершинке я тут проходил а это это где мы рассматривали скол скалы скол скалы так а, там пройду что то как-то потемнело Да, вон там Расщелины вон тебе рассматривали. Все. Все, иду сейчас. Потом вон еще вон тот на вес посмотрю. Камыш, он там, конечно, вообще эпично лежит, так Надеюсь, медведи там не уехали на моем велосипеде Небольшой Совсем небольшой Всё, иду мимо здесь я думаю что я тут был а да я там где-то внизу спускался наверное сюда пойду Ладно, включусь уже когда что-нибудь интересное будет Хотя тут все везде интересно, но тут мы уже все прошли